Меня зовут Игорь Ванилов. Я тренер личностного роста и провожу программы онлайн, офлайн, всякие разные программы, коучинги, групповые коучинги, индивидуальные для того, чтобы поднимать свой уровень осознанности, для того, чтобы поднимать свой ур уровень осознанности в бизнесе, что немаловажно, а может быть даже очень важно поднимать уровень осознанности в своем бизнесе. Я помогаю предпринимателям соединить материальное и духовное, сделать из этого такой хороший симбиоз. И очень часто я вижу, что люди, которые развиваются гармонично, и в материальном, и в духовном, они достигают хороших целей. Я общаюсь с очень многими предпринимателями, с успешными людьми, с людьми, которые идут к успеху, и вижу, что они люди развитые. Меня это радует. И мне нравится работать с такими людьми.